Карточку возьмите, пожалуйста. Чего? Александр, Ничего. Так а мне не надо, я в центре еду. Там а, там вообще-то света немає. Ну какая разница? Я же не за светом туда еду Ну, конечно. Так а что он стоит я на дороге, я не понимаю Пропустите, пропустите Пропусти. Я выйду. А кто я вы? Я знаю Так это, это только для меня такой льготный проезд? Я знаю А? Я знаю. Не, я знаю, что вы знаете Я говорю, это для меня только такой льготный проезд? Мы просто пытаемся сейчас восстановить электроэнергию Я понял, Есть? я еду в сервисный центр С чего он платный? Кто, кто взимает плату? Почему платный? Платный на оптовый рынок не, ну мне человек говорит, что он, он стоит посреди машины ну, не пусто. А? Вы, вы кто? Вот это Нет, это недостаточно. Вы стоите здесь, перекрываете дорогу. Вы да, на кого работаете? Того, Какое предприятие? Как вас зовут? Как вас миллион, зовут? А, за Смотрите, мне не надо за 15, мне надо за 200. Как вы вас зовут конкретно? Вы кто? Кто вы такой? М? Доброго дня. Доброго дня. Ви керівник? Так, я. Привязываюсь, Вас Олександр. Так, меня Олександр. Підскажите, будь ласка, як люди мають до Вас потрапляти до сервисного центру? На данный момент. На данный момент, вчера, на завтра. Сидайте. Вільний доступ. Как угу. мы маем заезжать сюда, на машине, до Вас? Через центральную залезь. Как это сделать безкоштовно? Вы понимаете, у нас помещение не зарегистрировано. У меня простое вопрос. Как до вас люди мають потрапляти безкоштовно? Ще раз, это государственная установа. Как я могу... на территории приватной? Это меня совсем не интересует и не касается. Как мы можем потрапляти бесплатно до вас, получить услугу? Если я, например, хочу на разе свою втивку, как я маю потрапити до вас, до экспертов? чтобы не сплачивать за въезд. Просте питание. Я пропоную вам администрацию ринку. Нет, дивиться. Звернутися. Я не приехал до ринку. Я не приехал сюда купляти будь які продукты или что-то еще. Я приехал за послугою до вас, до сервисного центра. Вам выдали карточку, так? Нічого Ничего мне не выдали. Ну, не только что под колеса намагался стербать какие то там охоронець. У меня просто питание. чому я маю сплачивать за в'їзд, коли я хочу потрапити до вас, например, или то змінити посвідчення водія, чи то отримати реєстраційний документ, чому я маю сплачувати? Це не повинні сплачувати. Дивіться, вам повинні видати карточку. Там написано авторинок. І коли ви отримали послугу, угу. повертаємося до експертів, вони відсканують цю карточку угу. і на протязі 15 хвилин безкоштовної виїзд. Угу. Дуже добре, але наразі це не працює. И никто людина... не будет разбираться. Но вы видите, не у нас. Так воно не действует, не должно ну, це... Я хочу, чтобы вы ви сегодня ви взяли на себя особистую ответственность щодо безкоштовного проїзду, и вы это особисто контролировали. Если это не будет сделано, я, я вам обещаю, этот сервисный центр мы просто закроем. Да, я понял, вас, но ну, видите ситуацию. Нет никакой ситуации. Видите, это не про светло, это не про войну, это да, про нормальный послугу щодо людей. Вы особисто сюди потребляете как? Вы сплачиваете за проезд? Через карточку. Сплачиваете? Нет, не сплачиваю. Нет? Вы не потом, если после вашего э, рабочего дня не, вы идете до экспертов, они вам скануют, ставят не, штамп. Нет, постоянно карточку. Постійно, класс. Очень удобно, так? А для граждан, они за послугой. То то то вон им вон они и Дуже добре. То есть граждане, які вам сплачують заробітну плату, і мені мають проходити ці всі коло АДА кожного разу, шукати якогось там експерта, щось там робити, щось там сканувати, щось там бігати, щось там 15 хвилин. А ви, коли приезжаете сюди на роботу, то вам дуже зручно, у вас є постійна картка. Це не на жаль, це на жаль, не має так бути. Это неприватная территория. Смотрите, это что? Это что? Приватный ваш флаг? Чи что? Вычините, пожалуйста. за марка За что? А чому я маю давать вам 15 гривень за выезд? Тобто есть у вас и выезд платный, и выезд? у нас Не хочу. То что, залишатися тут с вами на территории? чергувати в вашей бутсе? Вычините? А где бы я не был. Вычините или чи нет? Не, я вас пишите, что хотите.